Итак, продолжаем решение задачи С1. Выписываем все, что нам дано. Нам дано следующее. Рассматриваемое тело. Оно имеет форму вот такой, изогнутой, ломаной. Его размеры все по два метра. То есть здесь 2 метра. Вот здесь 2 метра у нас. Здесь у нас 2 метра. То есть все отрезки ломаной имеют горизонтальные проекции 2 метра. Ну, и вот здесь у нас тоже 2 метра по вертикали. Итак, мы имеем рассматриваемое тело. Кроме того, мы имеем внешние силы, которые приложены к этому телу. Вот здесь действует внешняя нагрузка P. Она расположена под углом 45 Градусов ее величина равна 5 килоньютонам На наклонном участке действует момент М. Давайте я его выпишу здесь. Направлен он, как вы видите, против часовой, а по величине он равен 8 килоньютон умножить на метр. На верхнем участке ломаной действует распределенная нагрузка, эпюра которой представляет из себя прямоугольник, и Линейная плотность этой распределенной нагрузки равна 1,2 кН на метр. Вот что нам дано. Кроме того, нам дано следующее. То в случае А наше тело закрепили в этой точке, обозначим ее точкой А большую. Закрепили следующим образом. Вот такую связь наложили. В точки Б нет связи. В случае Б наше тело закрепили уже в двух точках. В точке А и в точке Б. В точки А у нас наложена скользящая заделка. А в точке Б у нас Связь в виде невесомого стержня с шарнирами на концах. Ну и наконец, вариант крепления В. Следующий. Вот наше тело. В точке Б на него наложено. Связь в виде неподвижного шарнира а в точке а обратите внимание похоже на этот способ но здесь еще один вариант вот такая связь это называется бискользящая заделка итак вот что нам дано наше тело, силы, которые действуют на него, его размеры и способы крепления этого тела в трех различных случаях. Что нам надо найти? Давайте прочитаем, что же нам надо найти. Нам надо определить реакцию опор для того способа закрепления, при котором момент МА в заделке имеет наименьшее числовое значение. Но я думаю, здесь не очень удачно. Скорее всего имеет наименьший модуль по смыслу. Подумайте потом сами, почему я так говорю. Но перейдем к нашему решению. Итак, нам требуется найти. МА в трех случаях. Один, два. Три крепления. Точнее, А, Б, В. И выбрать из него минимальный по модулю. Минимум М, а. Вот что нам требуется найти. Прежде чем мы перейдем к решению дальше, я напоминаю, что нам надо от, от этих Полуконструктивных изображений перейти вот к этим структурным схемам. То есть избавиться в первую очередь от связей и потом заменить распределенную нагрузку сосредоточенной, давайте начнем с этого. Как заменяется распределенная нагрузка на сосредоточенную? Напомню, правило. Итак, если на наше тело какое-то Действует какая-то распределенная нагрузка, которая имеет какую-то эпюру, в общем случае криволинейную фигуру, то как нам переходить От вот такого рисунка, где на наше тело АВ, напомню, действует вот эта сила распределенная, как нам переходить, как нам заменять вот эту силу одной сосредоточенной? Как это делается? Делается это очень просто. Запомните, что вот эта сосредоточенная сила обладает следующими характеристиками. Итак, первая характеристика силы – это что линия действия. Линия действия сосредоточенной эквивалентной силы направлена так же, как направлены сила этой распределенной нагрузки. В данном случае, вот видите, под таким углом горизонту. Второе правило. Точка приложения силы. Сила сосредоточенная будет приложена в той точке. в которой линия действия силы проходит через центр тяжести эпюры. Вот у этой эпюры, как у плоской фигуры, представьте, что это лист картона, существует какая-то точка, которая называется центром тяжести. Вы это знаете из курса физики. Вот сила Q будет лежать так, то есть действовать на тело в такой точке, чтобы линия действия этой силы проходила через этот самый центр тяжести. Ну и, наконец, третья характеристика числовая сила Q будет иметь модуль, равный что площади вот этой самой криволинейной фигуры. То есть, вот этой самой эпюры. Площади эпюры. Ну, а по поводу второй части можно сказать следующее. Я напомню, что Каждая связь, которая наложена на тело, имеет свои реакции. Правило, по которым она заменяется на реакции. Например, если на тело, рассматриваем нами, вот в этой точке, наложена жесткая заделка, как у нас в примере, то, когда мы отбрасываем эту связь, мы заменяем ее действие следующими реакциями. Чаще всего это будет реакция X-X. Пускай это будет точка А. Значит, ХА и yА. Я буду писать только модули этих проекций, потому что направление я указываю на рисунке. Кроме того, возникает еще и момент МА. Вот по этому правилу заменяется жесткая заделка. Далее... Скользящая заделка, наложенная на тело в точке А, что она вызывает? Она вызывает реакцию перпендикулярную оси скольжения заделки и момент вращения МА. То есть на наше тело будет действовать вот такие две реакции со стороны этой связи. Далее, безскользящая заделка, которая в точке А наложена на тело. Она вызывает следующую реакцию. Теперь уже движению по оси Y она не противодействует, поскольку... Здесь появилась ось вдоль оси игры. Она вызывает единственный реактивный момент. Следующая заделка, которая нам понадобится при решении задачи, это... На тело в точке А наложен неподвижный шарнир. В этом случае мы просто... Заменяем действие этого шарнира двумя силами по оси Х и по оси y. Больше у нас, по-моему, никаких связей здесь не было. А, нет, вот еще есть одна связь. Это невесомый стержень с шарнирами на концах. Если нам тело... Вот наше тело. Вот его точка А. Здесь к нему прикреплен невесомый стержень. Я специально их рисую под разными углами, чтобы вы поняли, о чем речь сейчас. Так вот, реакция стержня всегда направлена вдоль оси стержня РА. И она может быть... То есть вот эта ось стержня... Вдоль нее направлена реакция. Стержень может работать как на растяжение, так и на сжатие. Будем изображать его в сжатом состоянии. Или иногда по удобству еще можно изобразить так, чтобы реакция была направлена по положительному направлению оси.